Такой песни надо на подготовить. подготовиться. Если вы будете танцевать, будет очень здорово. А вот ничего. И Еще секретный небольшой код. Да. Да. Ты не говоришь, что ты наделал код? А, это называется уже сковоз. Тогда не приду. Сейчас это называется митинг. Все увидим. Да, все увидим.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 Хотела нечего, но я уже не был, ведь должен стать мужик, стою, что тебя, Давы на то я, я, я сексуальный, но не я. наконец закончился небес И вот из зимних вечера Смотрелось делать нечего Но только не одна Темно и зима мой парень ничего Пожалуй и не тот Я и сексуальный маньяк. mm <laughs> Мы с вами делать есть чего. Но жалко стало вас, ведь я же им не такой. И вас я разрешу, а после вас скажу, Я ассексуальный маньяк. Да, все, все, мы это Да, да,